Шоу «Мазго» на Народном радио продолжается, как мы уже и говорили, как обещали. У нас в гостях снова наш постоянный эксперт, телесно-энергетический психолог Леонид Орлан. Привет, Леня. Привет, привет. А другим. мы сегодня будем говорить о карме, о судьбе. Попробуем разобраться в том, что такое на самом деле карма и так ли страшно это звучит. Потому что есть какой-то, почему-то у людей э, стереотип такой, оттенок этого слова, что «карма тебя настигла». Карма это что-то зловещее. Или на наоборот, люди пытаются почистить свою карму, ведь они думают, что совершили ага. что-то не то и не так, и это будет их преследовать. А, Может быть, сначала мы разберемся, что такое карма, э, как она переводится да. на наш ну человеческий. Ну давай, да, да. вот э, начнем с вопроса о том, вообще карма это что. Это что, да. Ну, карма с санскрита переводится как «действие». И достаточно неправильно, не буду употреблять слово глупо, предполагать, что можно совершить действие, и после этого действия не будет никаких последствий. Угу. То есть причинно следственной связи в мире никто, никто не отменял. Вот. Просто карма – это последствия ваших предыдущих действий, которые вы совершали вчера, неделю назад, месяц назад, год назад, угу. жизнь назад. Угу, угу, угу. То есть, если мы что-то делаем, это может нас, ну, если брать за основу, что мы проживаем несколько жизней, и мы можем что-то сделать в прошлых жизнях, а последствия настигают нас в следующих, ну, как хорошие, и, например, такие плохие. Есть такая теория, вот, ну, истины нет как априори, да, все всегда, все субъективно, угу. но эта теория достаточно широко распространена, и вот в, суть в чем, да, почему рождаются там больные дети, почему люди рождаются в таких сложных условиях. Или, например, почему людям дико везет, и они выигрывают в лотерею кучу денег, или мало чего делают в этой жизни, а их деньги на них просто, например, сыпятся, вот они ну, вот на это, э, ну, ведическая психология говорит о том, что люди в прошлой жизни вели достаточно благочестивый образ жизни, uh -huh. и совершили много положительных поступков, uh -huh. и сейчас, грубо говоря, заполнили свой сосуд кармы, то есть, э, Емкость э, последствий, да, вот событий и потом последствий. Но это же нечестно получается. Ты живешь себе, и <как> тут появляются какие-то события, которые тебя догоняют весьма негативные, а ты не знаешь, что ты в прошлой жизни натворил. Вот это и твоя работа. Э, вот задача каждого человека, <как> вот смотри, мы не всегда можем повлиять на то, какие события возникнут в нашей жизни, ну вот сейчас, через день, через два но от нас зависит то, как мы на эти события отреагируем. Ну да. Вот. Тогда отсюда вопрос, в какой степени наша судьба, то, то есть наша карма, предопределена жестко, заранее, или мы творцы своей судьбы. То есть вот каков это... Это уже философский это вопрос, я тебе скажу. Ну, это ну, очень ну, прагматический суть суть. вопрос, да, вот честно, этот. да. Вот, вот мы имеем ли твари дрожащие или право имеют. Да? да, да, да. Вот этим вопросом а, мы постоянно задаемся. Э, смотри, события, вот они, многие события, прописаны жестко, вернее, даже не события, а. Этапы? Необходимость прожить определенные события, определенное состояние. Mm -hmm. Ну, например, там, наработ... вот душа перед тем, как воплотиться на земле, себе ставит определенные задачи, там, наработать некий опыт, некий mm -hmm. навык, там, mm -hmm. научиться отпускать, научиться любить безусловно, или, например, научиться отстаивать свои права, свои интересы. Вот чему-то научиться. И потом в течение жизни возникают события, которые предоставляют эту возможность отпустить uh -huh. или удерживать, или цепляться, страдать, рыдать и так и далее. И мы как раз затрагиваем события, которые связаны с нашей повседневной же жизнью. Конечно. Например, пойти в школу, в университет. Uh -huh. Ты выбираешь корочку, либо все-таки будешь другими путями. Да -да -да -да -да -да -да -да ну, смотри, опять же, вот такие вот глобальные задачи, в какой-нибудь как учиться, да, и кто будет оказывать влияние на то, в какой университет ты пойдешь. Это будут родители, или это ты сама, или это да. будет чистая случайность. И это тоже прописано в карме. Вот этим достаточно хорошо занимается астрологией, изучает и подсказывает возможные варианты. То есть что... мы смотрим, что нам, предо... например, мы идем к астрологу, советуемся там натальную карту и, да, и да, все да. прочее. Астролог да? Нейролог, да. Да, мы смотрим и а, то есть мы должны как бы синхронизировать свои выборы, а, свои действия по жизни с тем, что нам там предопределено ну, или смотри, менять. Это. Мне в свое время моя преподавательница астрологии очень сказала мудрую фразу, я ее запомнил, это было еще в школе, да, я ее несу до сих пор. Mm. Глупый человек не слушает то, что ему советуют звезды. Понятно. Умный человек слушается звезд, а мудрый человек слушает то, что ему говорят звезды и поступает так, как ему выгодно. Исходя из того, что ему сказали звезды. Какие у него учи, приоритеты я. сейчас? Но а бывает такое, что у человека, представил, он не пошел к астрологу, его особо это не интересует, и вот синхронизации в его жизни не произошло. Представим, что предначерпанным той же картой что-то одно, а он поступает совершенно иначе, но при этом у него все в порядке в жизни. Он не может быть не такое, если человек... Вот, че, жизнь человека можно представить как река. Угу. Если ты гребешь против течения, то тебе крайне тяжело. Ты прикладываешь колоссальные усилия, просто чтобы остаться на месте. Да. А для того, чтобы, как говорила Черная Королева в Алисе в стране чудес», для того, чтобы хоть куда-то успеть, нужно бежать вдвое быстрее. То есть вдвое быстрее, чем течет река жизни. А если ты движешься по течению своей реки жизни, то ты везде успеваешь и всегда вовремя. Тогда вопрос, от чего же зависит в конечном счете наш, наш успех и счастье? От того, как мы правильно выберем эту реку, но ну, это такое образное, метафоричное, а вот в практическом, прикладном смысле, в жизненном? Ну, в первую очередь, все-таки зависит от наших действий. Но огромное влияние, успех, ща, успех, именно успех, да, mm -hmm. потому что успех это результат достижения, mm -hmm. да, результат действия, а счастье это э, навык, это эмоциональная способность наслаждаться удовлетвориться тем результатом, который есть. Mm -hmm. то есть должен некий итог состояния. да, да состояние от после. тоже этого. У нас получается. Но нам, счастье от... успеха, а может быть счастье от следствий неуспеха, сбежавшая невеста. Она неуспешная, она сбежала, да, но от, она одна от этого счастлива. Ну да, в социальном смысле она неуспешная, но для себя в смысле личном вот. она успешная. Поэтому это очень достаточно разные вещи. Mm -hmm. Так вот, э, ну на вот эффективность, да, вот возьмем такое слово. Эффективность. эффективность человека оказывает влияние две вещи. Первое, те исходные данные, которые ему достались от родителей. Э, Робин Шамов своей, э, в одной из своих книг написал, что моя мама была самая любящая женщина uh -huh. в мире. Uh -huh. Мой папа был самый достигающий мужчина в мире. То есть, все, что, что он брался, он всего достигал. Да? Всего, всегда всегда был все он успех, успех, да? И вы знаете, Робин Шарма считается одним из лучших писателей для бизнеса. Uh -huh. Он пишет бестселлеры, которые продаются миллиардными тиражами. И вот вы знаете, когда я прочитал вот эти исходные данные, я очень бы удивился, если бы он не был успешным и счастливым человеком, потому что у него для, всей, ну, для этого есть все исходные данные. Но тут, наверное, Это... еще зависит от того образа жизни, который творили в своей жизни родители, что они закладывали в себя, вот, и такая начинка вот, потом вот. появляется при рождении ребенка. Да. да, То есть первое, что нам дали родители, вот тем мы и оперируем. Да? Если тебе дали пластилин, то ты можешь сформировать одну фигурку. Если тебе глину дали, то ты можешь сформировать другой объект. Да, а если тебе достался в руки кусок камня, то там уже нужно и другие. Что еще? Естественно, вторая важность. Это собственное действие. Это человек либо действует что-то, либо меняется, развивается, учится чему-то новому. Либо такой ждут, ждет у моря погоды, когда ему придут, принесут и вместо него э, выполнят какую-либо работу. Тогда можно рассмотреть разные категории людей, например, ждунов и борцов, и как они функционируют с этой жизнью и добиваются своего счастья. Если одни двигаются, двигаются, они могут тоже зайти в тупик, но иногда бывает, ты борешься очень долго, а все равно ничего в твоей жизни не происходит, и люди сдаются. Либо ждуны, которые надеются, что кто-то придет и сделает их жизнь красочной. Ну, смотри, давай разберем такую характеристики да, категории какие может как можно людей разделить на разные там типы судебы. Uh -huh. вот, типы судеб первое это, ну вот жду да он просто ждет он ничего не меняет он просто ждет ждет ждет ничего в его жизни не меняется и само по себе вернее меняется он только к uh -huh. ну вторая категория спасибо наташа это такие борцы постоянно движутся постоянно преодолевают и для них главный смысл жизни – это бороться. Вот пока нет трудностей, им скучно жить. Угу. И вот ко мне иногда приходят такие клиенты, именно с психотерапевтом приходят такие угу. клиенты, именно с запросом «Все, устала бороться!». Угу. Ну, особенно вот это у женщин больше проявлено, это устала быть мужиком в юбке, вот, устала а ну, все-таки здесь, наверное, можно как-то разделить это, быть мужиком в юбке и бороться. Или нет? Да, да, да, да. Да. И, наверное, ты устаешь от постоянной борьбы. Если конечно, брать отношения, конечно. женщина, наверное, устает, что ну, она что-то ну, делает. Просто женщина, ну, вот это... она Привет. может себе позволить сказать «я устала». А мужчине. мужчине социум предъявляет требования, да, все время да, двигаться, все время бороться. Ну, а женщина устает, если она пропускает через себя много янских энергий, она, ну, да. естественно, образом... может... Но при этом, несмотря ну, на то, что женщина может себе позволить это сказать, она продолжает бороться, потому что она берет больше ответственности ну, на Ну, по-разному, смотри, есть две категории. Есть те, которые борются, соревнуются, а есть те, которые берут ответственность на себя. И это можно назвать следующим типом характера исполнителей. Это угу. те, которые тащат жизнь, берут груз на свои плечи угу. и всю семью выполняют работу за всех своих коллег, начальника, на подчиненных, да, да на собственном горбу вытягивают. Такие да, рабочие лошадки. Угу. И, и они тоже несчастливы, да, много страдают. Следующая возьмем категорию, это мыслители. Люди, которые думают о жизни. Не живут. Думают это ничего не делают, да? Они, это не ждуны. Ждуны, они даже не думают, они просто тупо сидят и ждут. А, -а, -а. а эти размышляют, фантазируют, а -а -а. Склонны, склонны очень много разговаривать, писать фейсбуки-посты да. -то да. о том, как правильно, где истина. Они все точно Тролить. знают. Да -да -да -да. При а этом он он они в, практически в жизни, если на нее посмотреть, у нее там как бы ну, Ноль. полная пить. Да. Он все знает. Но вот. это мы сейчас говорим про, про такие ярко выраженные Конечно. характеристики. Конечно. Мне очень нравится. Вы знаете, я вот просто классный пример, из что называется, с поля, да, из жизни. Я почему-то всегда, когда хожу на базар за Бараниной, ну я встречаю там в мясных рядах макроэкономических экспертов, экспертов в области экономики. На базаре, Они там такие тексты, там такие речи, они знают все. Про доллар, про американцев, про Саакашвили, про Трампа. Там все все знают. Mm -hmm. Но посмотреть, как эти люди одеты, как бы, ну там, и что они покупают. Да, спроси они, у него, сколько у них биткоинов э, да, номальный. Да, да, сколько, сколько он за свою жизнь потратил максимально там за себя. Раз? Да. Да, все да, очень вот, они размышляют. Вот они, ну это... вот, мыслители, они размышляют о жизни, они разговаривают о жизни, все что угодно, кроме активного включения в жизнь. Mm -hmm. Кроме действий. Кроме причем я, я замечаю, что те, которые вот такие акторы, э, что называется, действия, деятели. Люди, действия да, деятели, они как правило склонны меньше трепаться. Это, Потому да, что у них да, просто не до того. Это борцы. У них вся энергия туда уже ушла, ему жртва мне там говорить об у этом. У них вот если брать вот тематику там, энергетических центров, mm -hmm. вот у мыслителей э, очень сильно включена голова верхних центров. А у вот борцов, вот таких вот деятелей, исполнителей, у них включен нижний энергетический центр. А вот у э, говорунов у них все-таки больше включен средний То энергетический это центр. То есть У нас, да? да, вот, нас все-таки мы, мы в этом случае не чистый пример, потому что мы работаем профессионально Вы в Мы полукровки, я да, знала это. одно дело, когда. Ты... Да, Гермиона. Одно дело, когда ты по жизни, психотип, у тебя такой склад такой, а другое дело, когда ты профессионально просто умеешь хорошо говорить, что это твоя работа. Но опять же, смотрите, вот эти психотипы, ну, это мы берем крайние позиции, да, так очень сильно утрируем. А у обычного человека обычно там намешано 2-3, которые более проявлены. Итак, тогда мы подходим к вопросу. Кто наиболее успешен, исходя из там, может быть, если разделить более жестко, вот есть экстраверты, интроверты. Да. А кто, как, как, как, может быть, себя трансформировать к более успешному психотику и набору качеств характера? Ну, во-первых, все-таки те люди, которые больше. которые совмещают и размышление, и деятельность, они более эффективны. То есть вначале подумай, понравилось кто? Стив Джобс, кажется, сказал, что нужно работать не 8 часов в день, а головой. Да, угу. да, да. Вот. Очень, очень правильная фраза, что вначале нужно, ну опять же, правило Паретто, да? 20%, да, вернее 80%, 80%. Процентов, думаем. И 20% делают. Да, только у Паретта изначально, по-моему, это звучало как 20% людей собирают на себя весь успех, ну да. а 80 пашут и остаются как. Ну, ну пашут, э, не пашут, В ну, любом короче, случае, они... в любом случае, это процентное соотношение достаточно а, применимо во все специально. Да, а, а вот еще я расскажу, 20% 90% всех денег мира принадлежит 4% людей. Вот. Да. А они, они вначале, они правильно думают. Вот, знаешь, они планируют, они долго думают, размышляют, а потом совершают нужное действие в нужный момент. И достигают своих целей. И достигают цели. глобальных, ну, таких больших целей, которые они заранее распланировали. Да. Ой, как это все близко к жизни, на самом деле. Вот мне, мне нравится, это как, как жизнь, мне кажется, понимаешь? что нам удается у каких-то глобальных, казалось бы, возвышенных философских вещах, с первого взгляда, да, мы. мы Приземляем. Хорошо приземляем и показываем, как они вот здесь вокруг нас касаются, да? Давайте так. Э... Хочу сказать такую штуку напоследок, mm -hmm. что родители за время нашего воспитания дали нам все, что имели сами. Mm -hmm. Самая частая проблема, с которой ну, ко мне обращаются люди, это обида на своих родителей, что ну, как перенос ответственности. Вот родители мне не дали нужного образования. Родителям не дали капитал на стартап. Не дали любви. Не дали не додали любви. Тырым, тырым, тырым. Каждый придумывает свое, что ему не додали родители. Но родители дали... Вот всегда родитель дает ребенку только то, что имеет сам. Он не может дать больше. А родители получили это свое от своих родителей. То есть от наших дедушек, бабушек. Поэтому просто прощаем своих родителей, понимая... Вот, вот включаем. Вот для, для прощения нужен важен важный... Такой про акт понимания, да. что родители не могли дать больше, они дали все. И, наверное, нужно понимать, что когда у тебя появятся дети, подумай о том, что, что ты, ты им сможешь создать, дать. И, сможешь и вот для того, чтобы дать им больше, действуй прямо сейчас. Думай, планируй, ставь себе цели, намеревайся и действуй. И слушай, и как... народное, радио. Да, слушай народное радио. слушай народное радио и слушай нашего э, постоянного эксперта Леонида Орлана. Леонида Орлана, у нас еженедельно мы говорим на разные, как мне кажется, очень важные, темы, касающиеся каждого. Да, а между, в перерывах между нашими встречами можно зайти ко мне, например, на сайт, на YouTube-канал, угу. на Facebook, и там тоже посмотреть много чего интересного. Да, там больше ответов на больше вопросов. Спасибо, Леня, до встречи на следующей встречи. неделе.